Какой целью? Потому что без, да, без Москва, большой город. Там на движение. Там нет никого нету, что ли, людей. Не все города записаны. Сейчас они сразу на там погонятся. Мы вот к как вообще едем. А? Мы вообще куда едем? Здравствуйте. Здравствуйте. Спектр умрется. Сразу да показывать. Ну конечно водительская машина да. сейчас одну секундочку я тут кое-чего под марафеч вы посмотрели не да? нет еще я не посмотрел я включаю видеосъемку а, хорошо Младший лейтенант, лейтенант полиции, полиции Дмитрий, Умрихин Дмитрий, Дмитрий Игоревич Инспектор ДПС Это должность удостоверения КРС Номер 012-981 Действительно до 3 июня 2019 года Так, хорошо, отлично Доверенность есть у вас? Какая от Нарыкова а, От Нарыкова, конечно да. Okay, that it is. Так, в участниках. Вот. Сидние лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, от фирмы инспекции безопасности, значит, на, по состоянию на 27.05.2016 года есть только один человек, который может действовать без доверенности. Нарков Александр Викторович. А кто это? Ну, это человек, который зарегистрирован в налоговой в качестве руководителя. По состоянию на 27.05.2016. У, у внутренних дел Покорской области. Точно. Ну да. Вы можете проверить, это сведение с сайта МС. Я могу сказать, потому что эти сведения действительно. И у нас сейчас начальник УГИБД новый. Так. На... И временно исполняющий обязанности. Нет. Да? Уже не временно. Ну, давайте так, я вас отпущу. Дам вам удостоверение о том, что автомобиль... Да. Автомобиль выехал... Вот этот автомобиль выехал за пределы Российской Федерации. Понятно? с пределами Российской Федерации. Ну, все без госномеров. Да, я вот сейчас нахожусь за пределами Российской Федерации. У нас камеры стоят. Вы меня вы, слышите? Вы понимаете? А вы меня слышите? А вы я нахожусь за пределами Российской Федерации. Я уехал из Российской Федерации. Я этого не вижу. Сейчас вот стоит снимает камера. Ну и Больше я снимаю или... все, естественно. Ну, ну. И все каким образом да. вы говорите, то, что вы выехали за пределы Российской Федерации? А мы как... сейчас именно ну, находимся Хорошо. В Курске, Курске. Да, я в городе Курске нахожусь на территории э, субъекта Федерации обновленной СССР, которая называется РСФСР, Курской области РСФСР. А вы э, представляете собой полицию Российской Федерации? Но. Полиция Российской Федерации где может работать? На территории Российской Федерации. Все правильно? Я. А вы сейчас где Документы будьте любезны мне, подтверждающие, что в Российской Федерации есть территория. У вас есть такие? У вас ничего нет. Ну, а вот Доверенности уверенности нет. Да, ну я, него... у меня в СССР ну, стоит машина, но учете вот здесь в голове. Водительская ваша. Я сейчас ее оформляю. Водительская ваша и на машину. На машину я вам Водительская показал. ваша и на машину. Предъявите, пожалуйста. Вот на машину я вам уже показывал. Передайте. Ну, вот из рук передайте. смотрите. Передайте. передайте. Из рук смотрите. Передайте. Из рук смотрите. ПДД четко прописано, что вы обязаны передать. Да это по правилам дорожного движения, действующим на территории Российской Федерации. Ну, вы сейчас находитесь на территории Российской Я Федерации. нахожусь на территории СССР. Ну, Ребята, которые подтвердят угу. Да. Ваша водительская и на машине. Что там ребята подтвердят ваши? Вот мое водительское. международного образца. Передайте. У вас нету доверенности, у вас нет никаких документов. Кому я буду передавать? Есть, я нахожусь на территории есть. СССР. И вы находитесь на территории Российской Федерации? Пред, предоставьте мне документы, подтверждающие, что Российской Федерации кто-то передавал когда-то территорию. Российская, от и на машину. Я вам, под... По я вам показал, конечно, По отказываюсь. конечно, отказываюсь. Я вас не отпускаю. Хорошо, пока суд доделал, давайте протоколчик составим. Я Он объясняет то, что он в СССР находится. Он, знаю, он был, за пределами Российской Добровинского. Федерации. Добровинского. а это Маяковского, по-моему, да. улица пересечения, да? Так, будьте добры, еще раз э, э, удостоверение, ум... фамилия, имя, да, фамилия, имя, я потом удостоверю. Вы мне да. не передали водительское, да, почему да, я да, должен да. вам еще раз повторять. Ну, вот так. Умрихин? Умрихин? Умрихин, да. Умрихин, да, имя, Дмитрий Игоревич. Да, ну, что, у него тут, тут написано, что, например, -то есть номера, да? Да. А что, что вы что вы поясняете что вы с нет, нет, нет, нет. Да. Да. сейчас будут остановлены понятые да да понятые мне понятые тоже понятые. они нужны понадобятся. Да. Я, я буду вам вручать вы можете, предостережение вы, вы, вы можете это, -то, <coughs> Ваш тоже сейчас надо потребуется удостоверение я тоже вам ä, это предостережение вынесу ну, mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. yeah. А что понятые будут делать? Ответьте, пожалуйста. Удали ну, еще Самый элементарный водитель не передал Инспектор ДПС да? И водительское удостоверение не передал. А зачем? Если ПДД читали, там четко прописано, передать. А зачем? У вас плохо зри... со зрением, что ли? Вы прочитали все из рук в руки. Дата рождения? Год рождения. Да, Что-нибудь вы, вы мне дадите? Ну я вашу личность не установил. Дело в том, что ваше удостоверение служебное, оно не является удостоверением личности. Может быть у вас, есть, уже, водительское Может, быть, у у вас есть водительское удостоверение? Может быть, у вас есть водительское удостоверение. Ну, а как бы в него взглянулось? Так, подожди, как у них не 50 лет? Мы Если на видеохе выполняешь какое-то задание, а что на самом деле не, не, без доверенности ездит и выполняет свои служебные обязанности? Я вообще не знаю, я не доверяю их удостоверениям, например, якие одежде вот на сторону. Как ваше имя отчество? Алексей Викторович. Алексей Викторович, да. Ладно, ну можно без съемки, чисто по-человечески. Да. Ну, выключите. Чисто по-человечески. Есть... Не, у меня я без съемки ничего не делаю, вот в чем вопрос. У меня ну, очень вы много Понимаете, болота? что ребята, да ребята подождите, подождите, подождите, Я, я, я хочу по-человечески, а просто. я говорю. хочу по-человечески. Ребята что, занимаются секунды. возобновлением СССР. Вы понимаете, что это такое? Ну что, нельзя ну, объяснить ну, или ну, что? Ну все, я объяснила. Хорошо, ну. Поэтому ваши е... лав на территории СССР совершенно не действителен. Ну наш сейчас, ну сейчас не СССР. на СССР. По всем законам. Дмитрий Игоревич, я вам поставлю готовую бумажку, будьте любезны. Возьмите, пожалуйста. Я вот подарок вам оставляю, ознакомьтесь. Но если вы говорите, что по-человечески, вот по-человечески прочитайте и поймете. Я старался, работал над этим документом несколько дней, составлял его. Ладно, вы мне тогда объясните, что это вообще. Просто-напросто... Вы уже не первый человек, которого такое то настанавливают, и объясняют. Значит, смотрите, у меня дома хранится заявление от 20 января, который я отправлял в управление ГИБДД, с разъяснением. Примерно вот так, но только очень развернуто на 13 страницах. Mm -hmm. вот. Я разложил, что я гражданин СССР, живу на территории СССР, на меня действуют неотмененные законы и конституции СССР. Ну, это юридические факты. Mm -hmm. Привел все, пояснил и рассказал. Значит, на меня еще распространяется уголовный кодекс РСФСР. Статья 13 и 14 это, значит, необходимая оборона и крайне необходимые. И я расцениваю происходящую ситуацию как как-то агрессии, фашизма и прочее. Соответственно, защищаясь от фашизма, я могу, применяя нормы международного права, вожу с собой оружие, я могу ликвидировать любое количество людей, которые нарушают это законодательство. И мне дали ответ. Они сначала в МВД отправили, они сначала в Центр противодействия экстремизма. Ну как, содержание это ликвидация и все такое. А в Центр противодействия экстремизма пришел ответ, принято к сведению. Вас ваше начальство подставляет под расстрел. Я терпеливый, а другой гражданин, который, которого эта информация сильно обескуражит, он возьмет и пойдет стрелять на прополую из-за того, что вас, ваши начальники, не предупреждают. Они предупреждены, и кулик предупрежден, и ваше руководство предупреждено. Они вас подставляют под расстрел. Вот такая ситуация. А мы возобновляем. У нас в Курске э, действует 17 марта этого года, действует уже комитет, организационный комитет государственный, по возобновлению органов управления. Вот. И мы Я уже надеюсь, вы давно занимаетесь, и будете вы работать, нет, нет, Знаю, нет, вы никогда не денетесь, вот это вам протокол. О да. том, что вам вынесено предостережение, вот эта бумажка я вам отдам. Это, Это серьезная Сместо бумага. То есть я передаю никого. ее в а, военный а, трибунал. То есть вы меня предупреждаете, то, что а в раз О раз том, что я вам рассказал, я. да. Соответственно, до этого вы не знали, до этого. А сейчас вы уже будете совершать свои действия умышленно, то есть зная о том, что вы делаете. Вот, собственно, и все. То есть и сейчас у меня к вам претензий быть не может, потому что вы введены в состояние глубокого морода. Нет, нет, а когда просто, я просто, а просто дал пояснение, то тут уже ситуация меняется в форме. Вот Сейчас такая... они будут ставить просто... в ГАИ все машины? У нас уже будет. Народная милиция, ну, скорее всего, из казаков. Следовательно, следовательно, подождите, ну как вы объясняете, то есть вас можно привлекать по ПДД РСФСР, так получается? Да. да. да. А сотрудники теористы... сотрудники а ГАИ сотрудники... ССР могут привлекать, конечно. Сотрудники да. А записано, я вас что, могу что, уполномочить, а тут быть сотрудником. Конечно. В самом конце и в протоколе там есть это. И как бы я еще и руководитель этого общественного объединения, с которого все началось. Старую стенку там. Да. Спасибо. Так что приглашаем вас, возьмите пару ребят, приходите, встретимся, поговорим. Вас возьмем. Нет, Ваше ну, начальство ну, мы к себе не возьмем. Ваше начальство у нас работать не будет. Интересно. А ребята работать будут? А будет, ребята будут. Еще такой вопрос. И тогда почему без номеров ездить? Потому что у нас еще не сформированы органы регистрирующие. Мы сейчас с этим занимаемся. У нас только на прошлой неделе в пятницу возобновили деятельность Минюста СССР. Сейчас еще нужно МВД, у МВД подразделение ГАИС, потом люди, потом эти всякие печати. Это все долго. Это ну, месяц-полтора. Потом изготовление номеров, не хотелось бы, чтобы это были такие, как вы, нам выдали там вот эти вот пластиковые. А чтобы это были нормальные номера, и чтобы это был уже реестр кодов mm -hmm. по всему ССР. Кто этим будет заниматься? Приезжайте, помогите. Какие мы Ну вот как. Позвонили, встретились, как. На, на, началах, а потом на общественных работаете. началах. Дело в том, что у, у нас после регистрации тоже как бы, платно будет. Нам да, нам она будет дороже еще. даже. Мы будем принимать платежные средства Российской Федерации, пока мы не можем не способны напечатать. Казначейские билеты СССР, нет у нас таких средств. Они есть, но не у нас, не в нашем пока распоряжении. А когда вы к нам присоединитесь, тогда мы станем мощнее, и тогда у нас появится право требовать у тех, кто у нас ограбил. А ограбили нас, будет здоров. Уверяю вас, когда мы их заберем, нам просто можно будет прекратить на всю жизнь работать на несколько поколений. Вот такая ситуация. Всего доброго. Нет, вы не первый, значит, тут, тут кто-то еще...